Наступил Новый год, с Нового года обычно принято начинать какие-то новые идеи, реализовывать новые планы и завершать то, что уже, ну, вероятно, те ну, проекты, которые в каком-то смысле себя уже отжили. И вот мы в рамках нашей редакции сделали совершенно решительный шаг, к которому, в общем, готовились долго и, может быть, даже долго оттягивали. Мы Перешли полностью в цифровой формат, то есть в рамках нынешних глобальных тенденций к цифровизации. Мы решили отказаться от издания бумажной версии журнала «Авиатранспортное обозрение» и целиком перешли в формат цифрового электронного издания, это сайт ato.ru. Разумеется, это повлекло ряд изменений и ряд сказать, нововведений. Но Алексей довольно мягко как бы высказался насчет э, изменений. Дело в том, что уход от бумажной версии журнала не означает, что журнал будет просто в цифровом виде. Это означает то, что вообще все, что связано с деятельностью издательского дома и на самом деле других подразделений нашей группы э, на протяжении последних, наверное, 6-8 месяцев энергично дискутировалось и нам предстоит всем вместе определить, каким образом этот информационный или медиа сервис будет развиваться в дальнейшем. Ни для кого не секрет, что в настоящее время средства массовой информации в том классическом виде, в котором мы их поднимали последние 20-30 лет, практически исчезают, и на их место приходят другие средства массовой информации, если буквально понимать эти слова, то есть средства информирования большого количества людей, средства информирования mm -hmm. больших аудиторий. И э, в этом контексте традиционные средства массовой информации, конечно, сегодня ни в коей мере не являются лидерами. Лидерами являются социальные сети, лидерами являются новые форматы передачи информации. В первую очередь, мессенджеры различных типов. И то, откуда аудитория, в том числе и профессиональная аудитория, черпает информацию, какую информацию, что она дальше с ней делает, это, конечно, вопрос, на который представители СМИ, в том числе и профессиональных СМИ, по всему миру пытаются найти ответ, пока никакого убедительного ответа, честно говоря, не просматривается. Это происходит все на фоне э, нарастающей тотальной корпоративной пропаганды, которая решает свои задачи, используя самые современные каналы. И мы знаем, что э, корпоративная пропаганда э, обладает колоссальными ресурсами. Э, поэтому вопрос о так называемом независимом журнализме или независимых средствах массовой информации. Сегодня стоит крайне остро, потому что сегодня на планете достаточно сложно найти средства массовой информации, в том числе и профессиональные, которые можно было бы назвать независимыми. Отсюда следует вопрос, а что такое объективная информация, где ее можно взять и вообще что это такое? Потому что для каждой корпорации объективность это совершенно Совершенно собственная вещь. Да, все рисуют свою собственную картину мира, но собственно, получается то же самое, но аналогично тому, как вот, как вы знаете нам социальной сети Facebook, постепенно для каждого ну, участника происходит некая концентрация, такой свой, образуется свой собственный пузырь или область, где ну вот я кому-то ставлю лайки, мне кто-то ставит лайки, и мы существуем в своем пространстве. И те сообщения, которые мне не нравятся, они обычно у меня и не возникают. То есть люди значит, возникают такие вот кластеры людей которые существуют там, каждый в какой-то своей картине мира. То есть вот мы считаем, у нас одни ценности, и мы так вот думаем. Есть люди, которых ценности ну, там диаметрально противоположные нашим, и они тоже существуют в каком-то таком собственном мире, и эти два мира не, со, не соприкасаются. То есть таким образом, э, вот, в целом с информацией происходит вот такая вот кластеризация, с одной стороны. С другой стороны, если посмотреть чисто вот по, э, ну как бы, Самым простым примитивным образом можно сказать, что бумажное издание в силу, так сказать, сложного технологического процесса изготовления они проиграли ну назовем условно так блогерам не совсем блогерам но так условно. назовем они проиграли в вот скорости вот да они проиграли в скорости они проиграли в себестоимости так сказать изготовления подачи материала и так далее потому что ну в общем-то как бы это все тут труд ну, даже для относительно небольшого издания как наше да ну там труд 15 человек вообще так примерно задействован, был постоянный. Вот. Понятное дело, что себестоимость одного блогера, который вдобавок и без офиса может работать, она существенно ниже. С другой стороны, совершенно очевидно, тот способ подачи информации, который сейчас существует ну, там, через блогеров, через социальные сети, через мессенджеры и так далее, он обладает рядом существенных изъянов и недочетов. То есть нельзя сказать, что это всем нравится. То есть, с одной стороны, они имеют большое количество читателей, но многим это не нравится. И вот тому же самому корпоративному сегменту тоже многое не нравится. И вот, видимо, не только для нас, но и для всех вот... СМИ в целом, которые стараются работать все-таки в рамках такого профессионального подхода, необходимо найти способы, как соединить тот профессиональный подход, который у нас был раньше, с той новой системой быстрого и оперативного подачи материала, его фильтрации, которая вот востребована сейчас.